Утром 6 февраля полярный лётчик-орденоносец «Фарих» готов к отлёту. Мой полёт на остров «Байгач» организован в главном Северного морского пути. Шесть полётов – заставка пассажиров, двух инженеров-гидрологов на остров «Байгач», а также профилотер «Страфик» и «Писуслой». Предполагаю, я лететь от Москвы до Архангельска без посадки, Далее, сильно остров пойкать. всё в расстоянии с луной покрыть в трое суток. Самолёт свой, на котором я глянусь, уэр, сейчас это остается через вечность всего миру. Летит там, Ваня, бортовой механик Чагин. Чагин, садись сюда, покажи. Вот и Чагин. Как, он Чагин, закручены наши вертушки с вами? Сейчас советский, детки, крутить обязательно должен. Долетим! В порядке. Зимой жестокие морозы, бураны и метели отрезают Арктику от всей страны. Проложить грандиозную трассу Северного Воздушного Пути в тяжелейших зимних условиях было поручено известному полярному летчику, орденоносцу Фабию Бруновичу Фарику. СССР н 120 стартовал с центрального московского аэродрома. Проводить экипаж и командира перелета товарища Фариха пришли товарищи Шмидт, Простившись с Москвой, оранжевая машина легла на курс в Арктику. До Якутска самолет шел по облетанной трассе. Самолет шел по облетанной трассе. товарищи Фарих, Пацинко и Штурман Штепенко готовятся к самому ответственному этапу перелета. Никогда еще не появлялся самолет над скалистыми отрогами снежных вершин хребта Черского. На высоте половиной тысячи метров 70 градусный мороз Экипаж вел самолет в столицу Чукотки, Ванадырь. Начинается пурга, сообщали Ванадырь радисты соседних зимовок. Погода продолжалась 18 суток. Лететь нельзя. Ежедневно кладывал Фариху радист Сережа Васильев. После трех недель вынужденной задержки. Участники перелета вместе с зимовщиками вышли на последний обрал. Отсюда путь пролегал по памятной всем трассе, где летали советские пилоты к лагерю Шмита. В бухте Тикси, одном из крупнейших портов Дальнего Севера, экипаж самолета ожидала горячая встреча. их выздоравливал Метеорологи и синоптики Тикси предсказали летную погоду над зимовками самолет сбрасывал почту На пути в амдерму самолет попал в густой туман, и обледеневшая машина благополучно опустилась в 15 километрах от зимовки. Экипаж самолета прощался с зимой. Впервые за время перелета самолет опустился на траву. Перелет окончен. Столица горячо встречала отважных участников беспримерного трансарктического перелета. За блестящее выполнение задания правительство наградило орденом Ленина командира перелета товарища Фариха, орденами трудового красного знамени второго пилота майора Пацинко, штурмана Штепенко, Бортмеханика Чагина, орденами знак почетов второго бортмеханика Демидова и оператора «Союз кинохроники» Ефимова. севера возвратился самолет Н-171. Экипаж четырехмоторного воздушного корабля зорко нес Седовскую вахту на острове Рудольфа. Командир самолета полярный летчик-ординосец, товарищ Орлов. Отличного мнения задания правительства экипаж самолета награжден орденами. В этот же день воздушный корабль М-172 собирался в дальний путь. Известный полярный летчик дважды орденосец Фарих стартовал из Москвы в Арктику. Маршрут полета Архангельс Амдерма Дуденко Бухта Дикси Шмита, Анадыр. Самолет доставит грузы для портов побережья Северного Ледовитого океана и полярных станций. На трассах полярной авиации кипит жизнь.